та та та ти та та та та та та та та та та та та та та И всем привет, дорогие подписчики канала Umbrella. Ты Эйчин На связи с вами ваш Альберт Вескер, Это Том Рейдер, Лара Кроуд, Райсвуф Том Рейдер. Вас стали выскажений, вы скинете зависимости зависит того, под каким понятием вы используете слово райс в каком контексте. Ну а мы с вами продолжаем, будем брать сегодня с гробницу. Я решил немножко укоротить эпизоды, потому что, во-первых, не успевать записать все. Ну, реально. Как-то все нагрузился в последнее время, да? Как-то с расписанием прямо работать, чтобы у нас просто было времени на все. И даже больше И прежде чем продолжим Небольшое, как говорится, озвучивание рандомного комментария исторической студии Ютуба В данном случае Дарик Хакер пишет а, Хоть и до 2000 подписчиков не дошли Но мне кажется, что спокойно дойдем любой цену твоего канале. Дойдем, Дарик, дойдем На данный момент у нас 1495 подписчиков на момент записи Буду сейчас говорить, тебе 2 миллиона подписчиков уже Какие 1400? Вот такие времена, ребят Потому что никто не смотрит э, время, когда был загружено видео, когда надо было запись, учитываются такие вот тонкости вселенского YouTube-контента. О, а вот здесь теперь можно пройти. О, стоп. Что? А, это грибы. Вот и пробрались. Так, что-то из себя... Кстати... Это, кстати, объясняет, где находится этот тайник. Вот. Говорю вам, он здесь где-то. Черт, нет, он надо мной. А может, и не надо мной. Может, здесь реально какой-то проход Здрасте. Базовый лагерь нашли, это, конечно, хорошо. Но учитывая... Сейчас это ущелье... Нет, ну мы пока идем по... Ну, по направлению. А, стоп, стоп, стоп, стоп, стоп, стоп, стоп. А, а, а, а, что? а ну, кстати, да, давайте зайдем, потому что мы же сами сколько шкур добрали. О, что-то есть. Что можем прокачать? Лук можем. Но не любой. Пистолет можем. Но опять же не любой. Не, не барабанный у нас. Как здесь переключаться между типами лука? Здесь же это можно, по-моему Наверное, должна быть какая-то кнопка Но я не знаю, какая Ну, ладно Это, А, подождите А, я же могу здесь посмотреть Да, это к полуавтоматическим У нас как бы дыхание смерти там, да, по-моему? Удобная рукоять Зачем? Я не пользуюсь вот этим вот мне нравится. Так. Лунная тень нах. Вот лунная тень, она прекрасна. Она мощь. Это мощный пистолет. Мне он очень нравится. В общем, не суемся. Вот почему нельзя сделать так, чтобы ты взял, посмотрел, все, оно скипнулось. Я, кстати, понемножку адаптировался, мне кажется. Что покажешь <с000> кстати иронично но они здесь сделали реально очень грамотную где? а в... внизу отлично прям по пути будет <с prayers> <срез> <с trinque> так а где о по пути будет Ой! Аккуратно, аккуратно, аккуратно, Лара Ты давай мне тут Она мне тут в каждую задницу мира норовит залезть Но должен отметить, задницы мира здесь шикарные Не то что Ларина Испоганили, испоганили классику Я так полагаю, мы с вами.. Так. А, ну залезай мне тут, не смей тут бесить Что за чрт? Лара? Я удержался! Я удержался! Я на подносе стою, она стоит спокойно. Но она не хочет То есть Вы говорите, что я должен туда упасть? То есть я в первый раз успешно удержался. То есть игра добередов играет со мной в злую шутку такую да? Ой. Яма искупления. Яма. Что-то... Это... Ну, это... Это... это ямотай, ребят. Это... это ямотай. Вот... Говорю сразу. Вот это ямотай чистой воды. Так, ясно. Это зона спуска. А почему это называется именно ямой? На яму не похоже, но это больше похоже, знаете, на тюремный комплекс Симотаи. Не знаю, -то -то что то чем-то напоминает. Там что-то есть. Что-то есть, но это надо что-то добывать. А это мы возьмем. Так, давайте сначала вот здесь пройдемся. М -м, конечно. Это подлежит уничтожению. ко мне, а не уничтожение Надо когда-то все проносить, значит ясно Так, тут еще где-то есть одна А, вот он прям прям со мной Да, реально, прямо со мной Но мы это собираем, это бонус, это прокачка, это опыт, как ни крути Это опыт Хороший причем Я так полагаю, мне вон туда надо будет. Осторожно. Осторожно, осторожно. Да, Лара, мы все это знаем. Так, давай смотреть. Ой. Немножко неудобно, что. О, что у нас? Здрасте старое кольцо, привязанное к кожаному ремню, чтобы получилась петля. украшения им были не нужны. ну, извините, когда выживаешь, как бы не до украшений, наверное, я так понимаю все-таки. так. должен быть способ повернуть платформу. должен быть. А мы здесь с вами находим много чего вкусненького. Их заставляли молиться. О, и обновили. Слушайте, реально жесткое место какое-то попалось. Карта обновлена, Я за что-то обновил. Да, спасибо. Я хочу сфоткать здесь. Это реально жуткий кадр. Извиняюсь. Пусть лучше винтовку... У него винтовка за спиной лучше будет смотреться, мне кажется. Вот так вот. Вот здесь. И... Вот такой... А... Педагог Веры. <соспит> <соспит> так вот, давай так вот немножко пройдем. О. Нет, как-то лучше, вот, чтобы освещение было получше. Кстати, я вижу, там монетки еще лежат, кстати. Можно будет взять. Во! Отлично. Нет, нельзя. А, значит, область шель был просто, да, обычный. М -м -м -м -м -м. Кстати, вон там какая-то у нас книжонца лежит. Давайте смотреть, где она. Во. Я знала, что рискую. Рано или поздно городская стража должна была меня поймать. Днем мы сбиваем руки в кровь, добывая золото и другие руды, чтобы обогатить китиш. А по ночам нас заставляют молиться, выпрашивать прощения у Бога и пророка. Они надеются так спасти наши души, смыть наши грехи. Когда надо, я истово отбиваю поклоны. Когда напоминают о моих грехах, притворяюсь, что раскаялась. Но как только меня освободят, я буду снова предаваться наслаждением. <смех> <смех> Я знала, что рискую. Да, да. О, извиняюсь. Привычка просто нажимать на. <смех> В этой зоне просто находится кнопка обычного геймсера. До сих пор Gimsir <смех> скучаем. О! Так, у нас еще один претендент на отличную э, заставочку. Нет, смотрите, умерла на рабочем месте. Не работайте ни на кого-то больше, ребят, только на себе. Иначе убирать точно такой же смертью. И ладно, если я еще понимал тех, кто в кандалах. Но вот этот человек что... Он не застрелен, он не отравлен, он не зарезан, он просто сидит. Тут, что тут видимо, что-то убило, мне кажется. Так. Подождите-ка. Так, включить метку. Ага. Она будет прямо там, куда я полечу. Ладно, а ты? Ну-ка, а ты на уровень выше будешь? Ясно. Так. Ну, погнали! Так Ага, вижу Что здесь у нас? Хм, пара игральных костей У солдат были такие, но эти выглядят более изысканно Да, из, из золота хм, Стоп У этой почти на всех гранях шестерки Шулерские кости! Реально! То есть, первая пара костей обычно, типа, ты держишь такую, типа, у меня две пары костей, давай сыграем. Потом вот так вообще... Ну, нет, подождите, ну... Нет, ну, слушайте, ну вот, там где шестерки честно вот, ну это, ну, это слишком палевно! Ну, смотри, вот так вот выпало, ты видишь сверху, а здесь сбоку шестёрки... Тут... Э, это что, шулерская? Нет, ну это, ну, это ребят, так не работает. Я понимал бы, если бы ты, конечно, так вот в бочонках, так сверху, но ну, ты же видишь с боков, что это шулерство. Ну, это как ни крути, но это оно и будет. А! Это мне надо опустить, видимо, механизм, да, я так понимаю? А, здесь на кнопках, ясно. Подожди. Стоп, стоп, стоп. Лара, отойди, отпусти. Приношу соединение, извинения. Что, что слетело. Наверное, на сочетание клавиш, то нажал. Так, эм... не пережать, ничего не попустили, я это сразу заметил. У меня тут программа записи прям находится параллельно. Поэтому давайте сейчас смотреть. Так, во-первых, вот это нам надо. Это дерево! Звездные врата Атлантида. Пхи. Так. Ага, вот. Теперь повернуть надо. О, все на автомате делается. Так, зато я понял, как все делать соединить. Ну, вперед, золотишка. Золо... Кстати, реально, смотрите, как грамотно было сделано. Смотрите, древние технологии. Нет, я понимаю, конечно, что это условность игры. Но все же, как вот грамотно сделал, Как грамотно вот все сделано. Не хотите заметить, а? Не подождите. Там, по-моему, не повернешь их. Поэтому пусть вот так стоит А, точно Я забыл, что подъемник-то там тоже находится <laughs> Это же звезды врата Атлантида Нет, ну это буквально звезды врата Атлантида Это по-другому никак не назовешь Подождите, а где... А, вот где да, я думаю, куда Ты думаю, кто-то пропал Иди сюда, обманывайся Ага. Ясно. Надо повернуть в эту сторону. И тогда, когда она повернется обратно, у нас она встанет ровно. Так, все, отпускай. Но реально, мне системка нравится. Очень грамотно сделано. То есть, смотрите, вот. Звездные врата. Атлантида, кстати. Лара и звездные врата. Кто бы такой мог подумать? О! Слушайте, вот это топовая рад заставка. Вот эта топовая рад Вот эту возьму, вот это возьму, мне очень нравится, мне это зашло. Так, Лара, погнали. Будем. Надеется, что все не обрушится. Ай даже если обрушится, теперь живая, а заставка все спешит. Надеюсь, этого хватит. Да там ты соль, что не хватило. Видишь? А звук-то в другой части, если что Остался вот отдали. Я специально Дали не трогал Так, а где ты? Где этот документик у нас? А, ты по другую сторону, да? Кстати, там тоже книга, если что Ну, яма реально интересное место. Ничего не могу сказать плохого. Так. Так, ну его тоже надо поворачивать. Я так понимаю, да, ведь? Раз, два, три, четыре, пять. Вышла яма погулять. Лара. Это для хорошего пробития та та та та та та И открыто. Зайдет <свес> Грубо, но действенно. А <свес> и Вот и прошли. Сработало. Хорошо, что все еще держится. Эй, не говори. После того, что обычно я делаю, это все должно... Опять! Тонны золота! Возьми все! Купи все у этого торгаша! У тебя, у тебя все будет! Богатство этой долины невозможно не заметить. Она как цветущее дерево. Каждый год в этой некогда дикой местности появляются новые здания. Мы вырастили целое поколение ремесленников, астрономов и философов, которые ни в чем не уступают западным. Но любой крупный город порождает преступность и падение нравов. Многие считают, что грешников следует казнить, однако пророк и слушать об этом не хочет. Он твердо верит, что человеческие пороки исправимы. Поэтому мы сохранили грешникам жизнь в надежде, что тяжкий труд и молитвы их исцелят. Я не разделяю убеждений пророков в спасении заблудших, но так они хотя бы работают на благо города и тех, кто пострадал от их рук. Так появился гулаг. Ребят, вот серьезно, нет грехов не существует. Все это в рамках вашей личной морали. Их не существует в природе. Природа им их не указывала, не существует их. Существует только природа и точка. Все остальное это уже личный дом. Кстати, заметьте, как красиво спрятана руда. Ведь не заметишь даже, да? Так, давайте сразу займемся производством. Так, там у меня п... палмус заполнено Так, а как гранаты делать? Это град, скорее всего, надо будет делать в отдельном, так понимаю, его в режиме. О, рожится пророка. Ну, кстати, если что, Яков на это не очень похож. Манускрипт 10 века о византийских методах ведения горных работ и металлообработки. Геолог! Геолог, знания геологии позволяют успешно добывать хромовую руду. Нажмите Е, чтобы начать добычу рядом с подземной рудной жилой. А... А что я... Меня просто не доходит. Я раньше не мог что ли добывать, получается? Это не бака что ли, какая-то была у меня, получается? Какая-то, да? То есть, Лара, типа, у меня в Емотайду училась что-то И добывала просто все, То есть, это даже был Как-то работает, а висит мне, пожалуйста Да, теперь туда с вами наверх, получается Так Ну, вот тут мы все собрали Подождите, а, метка не стоит, нет, не стоит А что не стоит-то? Включи метку мне не дает. Я хочу лагерь найти, метку не дает. Ладно, плывем. Надо отсюда выбираться. Дойдем до базового лагеря, а там определимся, что, как, с чем лет. Да та ти та ти та там та Ну вот опять же, зовите Я ведь нашел проход. А как, почему меня туда ничто не вывело? Вот так. Вот почему меня тут тот проход ничего не вывело? Вот такой вопрос у меня. Вот заметьте, я вот в тот проход попадал спокойно, мы там стояли, но меня-то не пускалась сценарная стена. Вот я не люблю такие ходы, вот серьезно. Вот если уж вы, если есть какая-то возможность зацепиться, вы сделаете так, чтобы человек мог воспользоваться этой дорогой. Да, она обвалилась в дальнейшем. Но если человек через нее прошел, значит, наверное, может сделать какой-то тоннель. Ну, либо же сделайте такими средствами. Что Лара будет вынуждена. <boxeseur> Извиняюсь. А я пошел, что ли? ?geht. Нет, ты еще не пошел, лагерь. А еще мне как-то... Может, мне повыше надо? А, там уступы. Нет, Лара, ты куда? Ты не туда смотришь. А! -а, -а, -а, -а, -а. Вот оно. И ведь незаметненько. Незаметно вообще. Ну, оно того и стоит. Главное, пробрались. Главное, прошли и добрались. Все, Вот оно. Так. Сколько там у нас с вами? Ну, как-то недолго. Записываем, но... Так. Что у нас с вами еще есть? В зоне действия. Ну, в принципе, давайте на сегодня, пока на этом нас закончим. Мы как раз таки с вами у прекрасной зоны. Пока ничего вроде нового такого у нас не появилось. Да, а, нет, подождите. О, что-то можем. Ммм... Рукоять! Удобно держать, а дальше становится меньше. Так, а у дробаша что? Тоже дробаш у нас самый не прокачанный. Тоже удобно рукоять. Я люблю винтовку, но дробаш нам нужен. Пс. Так что, кстати, еще нам надо в ресурсы же зайти. Рюкзак. Экипировка. Так, а, нет, подожди. Это то, что прокачивается, это не надо. А вот боеприпасы. Семь руды на гранату Это жестко Ничего не скажу Это реально жестко Ну так или иначе, ребята, надеюсь вам понравилось сегодняшнее прохождение Спасибо всем, кто нас сегодня смотрел Лайк, комментарий, подписка на канал дискорд, акаде, арт, телеграм, Ссылочки все в описании Не пропусти предыдущие эпизоды А если вдруг ты у нас впервые Посмотри все наше прохождение И на Яматайское тоже не забудь заглянуть Оба плейлиста найдешь в описании Ну а с вами был Вескер Ларкрафт Всем до скорых встреч, всем пока, удачи!